Чу-чу, пидай-ка, чу-чу, загади, загади, загади, как птицы летят, спешу, спешу, спешу, ленике, доставил да я радуйки, пусть, пусть дорога там да лежит, лежит, пусть, пусть, пусть грустное да, сердце грусть, не лежит, груст, там сердце не лежит, мне свой на звезде по плечу, и если это Хочу по свету, хочу, хочу, куда хочу. Ай, молодец. Молодец, это как называется, Ваня? Песня кота Леопольда? Да? Да, Ваня. Это Леопольд пел песню? Да? Ну да. еще спой, еще пой. Ну еще давай. Тевер пи, пи, когда ты да, да ты не смей, не смей, не смей, но никогда сладей, веди себя предалет. Пусть, пусть Друга дорога належит, пусть грусть, не грусть не там лежит. в лежит. не Мне Су все на свете по, по плечу, плечу. если это хочу по свету, хочу, хочу. Куда хочу. хочу. Ваня, трудно слово выговаривать, да, Ваня? Ну, он все равно лучше уже. Сколько. Поет. Он раньше не пел, а сейчас еще хоть что споет. поет. Молодец, Ой, давай, знаешь, Ваня. Что, давай колыбельно споем. Спать не хочет, буры мишка. Спать не хочет. Ой, Ваня. Ну, давай. Ну, по. Стесняется, ну, он, стесняется, стесняется да? он стесняется. Он стесняется. не вот такую шамру, мишка, я топтышку покачаю, баю-баю, баю-баю. Ты ложишься на кроватку, спит, милая, сладко-сладко. Я ей тоже засыпаю, баю-баю. Молодец Молодец, Ваня Иди там, возьми себе кусочек Не, вон там у нас шоколад. Кусочек возьми маленький Так что, дети, подписывайтесь Смотрите, подписывайтесь Ванька шоколадку хочет, да, Ванька?